Почему при покупке автомобиля страховой полис обязательно нужно переоформлять на себя? И что будет, если этого не сделать? Покупая БУ машину, новый владелец задумывается о переоформлении страхового полиса на себя, поскольку в старом полисе вписано имя прежнего владельца. Продавец авто может пойти двумя путями. Первый – это передать права на полис новому собственнику. То есть ему не надо будет оформлять страховку до конца срока действия старого полиса. Второй – это вернуть деньги или зачислить их на счет другого полиса. Если продавец передает полис вместе с автомобилем, новый владелец обязательно должен задаться вопросом. Насколько это безопасно и что будет в случае наступления страхового случая? Чтобы разобраться в ситуации, необходимо обратиться к закону об обязательном страховании гражданско правовой ответственности собственникам наземных транспортных средств. Закон полностью не регулирует этот вопрос. Тем не менее, в нем прописано, что полис действует до окончания срока, указанного в договоре. Соответственно, все права и обязанности страхователя переходят к лицу, ставшему новым владельцем. Получается, что новому собственнику, в принципе, не обязательно переоформлять полис на себя. Ведь он и так будет действовать до конца срока договора. Это связано с тем, что застрахован не владелец, а сам автомобиль. Казалось бы, это удобно. Почему бы не воспользоваться такой возможностью? Есть одно но. Дело в том, что щедрость продавца может вылиться в проблемы для нового собственника. Езда со старым полисом может стать причиной существенных расходов, так как продавец в любое время может расторгнуть договор в одностороннем порядке. Для этого ему всего-навсего достаточно предупредить страховую за 30 дней. Информация о расторжении договора передается в базу данных моторно-транспортного бюро. При этом страховая компания не информирует нового владельца о том, что полис недействителен. Получается так, что новый владелец будет водить автомобиль с недействительной страховкой. Обычно такая ситуация возникает, когда покупатель обнаруживает в автомобиле скрытые дефекты. Из-за конфликта продавец расторгает договор со страховой компанией и, естественно, возвращает свои деньги, не уведомив нового владельца транспортного средства. Что тогда ждет нового хозяина? В случае аварии страховая не возмещает ущерб, а в случае проверки полиции владелец получает штраф. Чтобы защитить себя, можно проверить действие полиса в базе данных моторно-транспортного бюро. Но такой способ вряд ли будет правильным, поскольку проверять придется чуть ли не перед каждой поездкой, ведь вы не знаете, когда он прекратит свое действие. Получается, что передача полиса продавцом вместе с автомобилем не гарантирует, что страховка будет действительно до конца срока. При этом владелец рискует остаться без страховки на случай аварии или получить штраф при первой же остановке патрульными инспекторами. Поэтому лучший способ обезопасить себя от возможных проблем, это переоформление страхового полиса на свое имя сразу же после покупки авто. На этом все. Пока.